Здравствуйте, я Марина Климова. Приглашаю вас послушать мою новую лекцию о командировках. Все сложные вопросы, актуальные нововведения, связанные с командировками работников по России и за рубеж, в моем новом ролике смотрите на видеоконсультант.